Вот такая у меня сегодня. На первый взгляд огромная посылка. Но тут две. Два одинаковых товара пришло. Это увлажнитель воздуха. Я такой заказывал уже. Ну не знаю, вот, если найду ссылку сверху, да? Я распаковывал давно, несколько лет назад. Кстати, до сих пор работает, работает каждый день. Так что здесь очень надежная вещь, которую весьма рекомендую. И именно такой же я и заказал, такого же производителя. Немножко другой вид ее будет. Я думаю, что другой не А так он очень сапирический. На работе у меня стоит. Каждый день работает. Каждый день выпаривает весь у себя, короче. Так, итак. Так, начнем с первого. Запаковано очень даже хорошо, я бы сказал. Не придерешься. Да, малыши? Нет, думала, сейчас стоит. Так. Нареньки такие. Недавно ползали по полу. Какой так. нам 10 лет? Уже ходят, точно. Им уже 10 лет. Они давно только ползали по полу. Уже разговаривать мир. Серьезно, кстати, я сам не ожидал, что они в 10 лет уже будут О, Вы выходите. Вот я второй открыл. Комплекции тоже самое. Знаете, почему лучше розовый, чем синяя Для дома лучше вот такого цвета, потому что когда это ночью служит ночником, более приятный свет, более усыпляющий. Так, вот, так. вот так вот. Более усыпляющий будет. легче служить, чем под синий, синий какой-то более яркий. Ночью будет работать. Так, немножко я запыхался, пока раздевал вторую. Ладно, сейчас я включу, покажу, как все работает. то может, в первый раз не поймет, как это делается. Вот, переворачиваем, открываем вот эту штучку, клапан. И сюда вот заливаем, я обычно фильтрованную воду, но у нас сейчас не работает стояк холодной воды на кухне. Поэтому я кипяченую. На работе я только кипяченую. Сюда влезает 3 литра воды. Сейчас, Ну так написано трубится. Не знаю. Мне кажется, намного меньше. Посмотрим, вот костылка у меня так управляет. Так ну да, вот почти вся она ушла. Так, у нас вот и закрываем так. Кладка. Вот. Нельзя наливать теплую воду, потому что прокладка она спорт Лучше прохладенькая водички, Сейчас надо будет булькать. Вот. Тин -тин -тин -тин. Да. Литр воды сюда точно входит. Ну и сейчас во второй вторую ноги. Припасена, слегка. Так, все, подключил, воды залил. Внимание, включаем. О! Отлично! Смотрите. Вот у нас все. Их, как. Смотрите сколько. Блин. Так, сломать. Нужно Так. кричит кто-то. Смотрите. Вот в темноте это вот так выглядит. Кстати, намного лучше чем в сине. Красотично. да? Вот все, на этом прощаюсь. Кстати, рекомендую работать очень долго. И надежно. И, кстати, и по цене там что-то около тысячи стоит, если брать То скидками. Пожалуйста. Так. Сейчас. О! Красотень! Розовенькая такая. Красивая-красивая. И пар. Это, кстати, максимум. Можно регулировать, метод двигать. Отличная вещь, рекомендую всем.